Всем привет, друзья, и сегодня расскажу вам, как мне выпали легендарки и все сундуки. Начнем с того, что первая легендарка это Паймен Дракон. В воскресенье, как обычный день, я сидел и играл, и решил открыть бесплатный сундук. И как обычно, открываю и оттуда Паймен Дракон. Наверное, мой крик слышали даже соседи. Второй сундук, который мне выпал, это был супермагический сундук. История была такая, сидели мы так с другом на уроке математики, играли, и вдруг я закончил бой, и выпал супермагический сундук. Тогда на этот момент на нас накричала учительница, потому что мы закричали от радости. Третий сундук э, выполнил огромный, и оттуда, как обычно, ничего не выпало. И четвертый сундук, это был золотой сундук. И из этого сундука мне выпало кладбище история такая была что тоже воскресенье день и я играл и открываю сундук а там кладбище я сразу же написал в клан и все такие возмутились типа тебе первым выпала легендарка кладбище а у нас нету 5 сундук это был легендарный и из легендарного сундука мне выпал ледяной колдун. Шестой сундук это был супермагический. И оттуда ничего не выпало. Седьмой сундук это огромный. Тоже ничего не выпало. Восьмой сундук это бесплатный. Вторая карта на лет колдуна. Девятый сундук это клановый. Третья карта на ледяного колдуна. Десятый сундук магический. Так ничего не выпало. Одиннадцатый сундук – это магический. не мне выпало гунчи. Двенадцатый сундук – это огромный. Ничего не выпало. Тринадцатый сундук – это огромный. И так сказать, за два дня мне выпало. Два огромных сундука, из них ничего. 14 сундук я собрал кристаллы и купил легендарный сундук и оттуда выпала Гунча вторая карта на улучшение. И недавно мне выпал магический сундук. И оттуда выпала третья карта Гунчи на улучшение. Как сказать за весь год я не выпало 7 легендарок. И скоро планирую купить восьмой, и это Дровосек. Чуть не забыл, мне еще выпали две легендарки, и это бревной принцесса из магических сундуков. На этом все, дорогие друзья, до встречи.